За большим столом среди больших портретов Собрал большой начальник всех больших поэтов. Озвучена повестка «Бой литературный». От культуры был начальник, ну и сам культурный. Стоит задача приподнять национальный дух И отвлечь народ от боевых непрух. Про западную, уменьшить злой влияние гидры. Начал речь начальник. Вы ч ⁇ полупидоры, вам поскудники чего? Поразбивать пенсне? Стихи где гениальные о нынешней войне? Где вот это? Я вернусь, ты жди меня. Синенький платочек где? нынешнего дня. От Камчатки дальней и до Петербурга. Ни одного Твардовского и это, Эренбурга. Вы что, замерзли в творческом бессилии? Или вы Эренбурги только по фамилии? Мозгами пораскинуть. Собрал вас на Коворкин. чтобы написал сейчас поэт Василий Теркин? Вот кому талант был патриота дан. Лучше, чем лоза, поэт, но хуже, чем шаман. Отбитые морально, как в кабаке котлеты, начальнику большому ответили, поэты. Так-то мы, поэты, Пушкину подстать. Но героику перо не выводит. Лять! Пишем мы и пишем о западной угрозе. Вышло даже не лоза, даже не рогозин. Смыслом мы имперские на бумаге сеем. Геббельс получается, но ямбом и хуреем Лирику военную всяк писать готов. Написали максимум Юра Шатунов. Ясно же, что новая нам нужна Катюша. Ксюша получилась. Юбочка из плюша. Подвели, начальник, нашу мы страну. Не приходит муза описать войну. Уж простит ты нас, отчизна дорогая. То ли мы к говну, то ли война другая. Монетизация отсутствует. Работа канала Дед Архимед возможно только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.